Вот это из сказки 12 месяцев. У нас вопросы по этому фильму. Найти для нее самого красивого принца, привести во дворец золотого оленя, доставить во дворе корзину подсвечников, принести самые красивые сапожки с бархатца. Ого, 6 участников это вообще как. Это очень легкий вопрос. Что у нас там дальше? Ух, ё! Ну-ка! Точно! Я помню. Я помню, я помню. Слушай, представляешь? Метод Метод подбора. Ну, я точно помню. Скорее Кольцо! Кто же ответил кольцо? А я думала, бусы, которые растут. Это Вау! Вот так вот так, Витя! Давайте. Как звали сводную сестру Залушки в фильме, в нашем фильме? Ну, попробуем, я не уверен. Чисто раунд Я точно помню, что. Напомню, это русский фильм. А, ну все, я им что ты сто пацанов. Что ты так просто Нет! Это подсказка людей конечно остальные пьют шампанское так так какую игру играли дометы удачи отмечай новый год помню не города да ладно, я Катюшка, ты на первое о, место. А вы молодцы Ой, все. Нет, Осталось два собрать. вопроса, два, три вопроса, кажется. Персонажи фильма Чародей являются сотрудниками института «Ну и Ну». Как это расшифровывается? А, ну -ка давай. Ого! Так! Что? Не Я не уверена, но будет так. Научный универсальный институт необыкновенных услуг? Нет. Научный универсальный институт необыкновенных услуг? Никто не ответил да, правильно! Да. Вы что? Причем остальные вот чуть-чуть отличаются, типа невероятные универсальный То, что он научный, это точно я помню, а вот то, что он универсальный. Ну, да. он. ну ты сильно нам забубенила. тут да. надо было конечно Но... А тут никто не ответил правильно. А что это как-то вас мотивировало бы вашу? Трубы да. фолды остались вопросов всего лишь два. Правда ли, что существует озвучка фильма с легким паром на китайском языке? Надеюсь, что вот так Да ладно Да, я видела эту озвучку Я видела эту озвучку Да, прикинь, на китайском есть Вообще, я тоже не знаю. Так, и дальше Так, мы смотрим на тех, Василий вырывается вперед Правда ли, что всего фильмов и мультфильмов про Гринча три? Гринча вот это зеленое существо Вот это Да Фалс, их пять ты тоже ну что ж, новогодний итоги. Кто же у нас на третьем месте? Лео! Лео! Елизавета и Виктор! Катюша! На четвертом месте Лео, Василий! Зимой, Татьяна на пятом! А что Елизавета и Виктор на втором так и Елизавета и Фик... да, Виктор да, бери. Так, бери, да,